Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ, сегодня мы заехали на наш строящийся объект в Петергофе, здесь мы возводим дом в полтора этажа, Примерная картинка вот такая, то есть будет полноценный первый этаж, второй этаж будет мансардный, облицовка финишная, Дома будет это облицовочный кирпич с элементами штукатурки. Кровля будет э, вальмовая. Будет много скатов. Скаты будут с большим уклоном. Покрытие будет битумная черепица. Э, по завершению, я думаю, получится интересный дом. Не совсем стандартный, потому что сейчас больше любят строить дома с плоскими крышами. Или в стиле там, скандинавский, или в стиле райта. Здесь все-таки такая старая школа. Ну, именно в архитектуре и в постройке дома Когда все здесь завершится, я думаю, будет достаточно интересно и нестандартно Из чего этот дом строится? Уже мы возвели здесь цокольный этаж Цокольный этаж здесь такой по комбинированной технологии выполнен Выполнена монолитная чаша В теле стен чаши выполнено утепление То есть это сразу утепленная монолитная стена Поверх стен чаши -то от уровня земли до перекрытия возведена стена из кирпича полнотелого. На нее опираются плиты перекрытия пустотелы. Это вот отметка здесь, на которой уже опирается стена. И уже приступили к возведению стен. Стены на этом объекте возводятся из керамического блока теплого ЛСР 10.7НФ. Это наружные стены. Внутренние стены возводятся из любимой буханки 2.1 NF сейчас вовнутрь пройдем посмотрим, это несущие стены перегородки возводятся тоже из 2.1 NF э, кирпича значит в чем особенность именно по стенам технологии э, кирпич э, один достаточно большой в одном кирпиче, ну что такое 10-1НФ, 2-1НФ, это значит какое количество от стандартных кирпичей, стандартный размер кирпича 250 на 120 на 65 вот какое количество кирпичей заменяет один такой блок. Вот 10.7 NF значит, что 10.7 кирпичей заменяет один такой блок. Вот можно посмотреть, что это достаточно такие крупноформатные блоки керамические, которые они называются. Они, ну вот в разрезе большой стены, можно увидеть что их объем достаточно маленький по сравнению с кирпичом. Можно увидеть вот обычную кирпичную кладку, их достаточно большой объем. Здесь объем кладки гораздо реже, меньше блоков. Вот. Но это не хуже, это намного лучше, потому что, во-первых, это скорость производства работы улучшается, во-вторых, монолитность конструкции тоже улучшается. Также по этому блогу можно отметить, что он достаточно теплый. Сейчас подойдем, посмотрим сверху, за счет того, что в нем много пустот и ячеек с воздухом у него достаточно низкая теплопроводность и такой блок можно применять, ну именно в Санкт-Петербурге и Ленобласти без утепления в качестве наружной ограждающей конструкции Впоследствии после возведения стен будет собираться сборное перекрытие из пустотелых плит будет из пустотных плит будет э, местами заливаться монолитные участки и после этого уже будет возводиться крыша и обустраивается мансардное помещение значит можно вот э, посмотреть сверху на блок э, блок обладает ну вот такой структура чешуйчатая пустотная можно увидеть что много пластиночек таких устроено, которые между собой не соприкасаются За счет этого образуются запечатанные такие камеры воздуха, которые как раз уменьшают теплопроводность стены Вот, можно посмотреть, как в разрезе выглядит этот блок Он достаточно хрупкий Вот, можно рукой поломать Но он, конечно, когда в составе блока не такой хрупкий, просто здесь уже срезаны ребра несущие Поэтому но он так легко колется и вот на такие вещи ну, так, Раскалываются Целый блок взять, он там ну, достаточно жесткий Просто с ним надо аккуратно работать В процессе монтажа, в перспективе Когда он уже находится в теле стены э, Ну его сломать Будет сложнее э, Сам блок можно увидеть По структуре состоит из глины Но это керамика обожженная Ну в целом вот такой материал, плюс сама по себе керамика, можно увидеть, она пористая за счет этого э, производитель говорит, что его теплопроводность э, еще уменьшается, ну тем самым дом становится еще теплее за счет того, что применяется вот такая вот пористая керамика как укладывается этот блок блок значит укладывается на специально теплый раствор ЛСР в целом э, надо армировать каждый третий ряд, ряд кладки, помимо этого для того, чтобы клей, который укладывается на блоки, не проваливался вовнутрь. Применяется вот такая сеточка. Ячейка 5 на 5. Как это работает? Ребята, перед укладкой клея раскатывают сеточку. На нее накладывают раствор. Раствор не проваливается вовнутрь, и на нее уже кладут блок. Эта сеточка не добавляет несущей способности стены. Никаким образом. Это не армирование стены. Это просто сеточка для того, чтобы.. Э Оптимально использовать расход, раствор на объекте И не позволять, ну, чтобы клей не провалился в ребра И не, не увеличивал теплопроводность тепло, стены Значит, у нас еще есть на объекте вот такая Это базальтовая сетка Ее можно увидеть не везде Она есть, ну, то есть она местами в какие-то ряды заводится Эта сетка на этом объекте применяется для перевязки облицовки, которая будет в перспективе возводиться, здесь будет облицовка из кирпича с несущей стеной это так называемая гибкая связь вот на своих объектах мы применяем вот такие сетки, они монтируются шагом, шаг по проекту сейчас не могу сказать, вроде шаг метр, в шахматном порядке они идут и обеспечивают перевязку как раз наружной стены с внутренней, можно обратить внимание вот эту сетку, это ВРК. Четверка, 50 на 50 ячейка. Она как раз заводится в несущую стену и выполняет роль перевязки внутренней несущей стены с наружной стеной. Эти сетки идут с шагом, э, шагом в 3. Ну, каждый третий ряд они идут, э, закладываются вкладку и тем самым производится перевязка. Так вот, если посмотреть на эту стену, видно, да, здесь идет буханка, здесь идет стандартный кирпич. Э, Стандартный рядовой кирпич Почему вот как бы в этой стене Выполнена разная кладка Значит это у нас Просто фрагмент стены а Это у нас уже фрагмент вент канала То есть внутри этой стены Выполнены пустоты Которые частично идут из цокольного этажа Который у нас устроен Частично они будут открываться уже здесь сверху и в перспективе будет проходить сквозь крышу, и через них будет уже выполняться вытяжная вентиляция. Ну, это так называемая естественная вентиляция помещения. Для кладки блоков вот на этом объекте применяется вот такой легкий кладочный раствор uh, Unimix. Uh, он как раз предназначен для кладки теплой керамики. В составе его идет там перлит, который как раз uh, понижает теплопроводность шва, то есть ну, так называемый теплый раствор. Они есть и у производства ЛСР Основид, насколько я знаю Но мы вот применяем здесь Unimix Для возведения Кладки Внутренних стен Нет повышенных требований к теплопородности Данной кладки Поэтому применяется обычный раствор С целью экономии В целом экскурсия по объекту закончена Всем, кому интересно узнать поподробнее об этой технологии Пишите нам комментарии Мы вам ответим Или снимем более подробное видео об этом